Вот у меня одна дама, жена бывшего командира полка, что ли, но он погиб летчик. Ее государство вот так вот. Обеспечивало. Да, на самолетах Кундив прилетели, там, где хотели, у родителей похоронили. Ей предложили выбирать квартиру Белгород. Она выбрала квартиру. Великолепная пенсия, большая. Дети бесплатно военное училище закончили. Но она, и, ну, она... Ой, я ведь историк. Но она не привыкла работать на язык, не очень. Когда я приехала, она как-то ко мне приукнула. Ну, я что, читали вы и так далее. Но вот эти вот на этаже быдла... Я ей сказала, извините, Людмила Николаевна, я не люблю, когда люди так говорят.